Дорогие друзья, и я приветствую вас на втором дне нашего важного очень крутого марафона. Ну что, сделаем за три дня больше, чем могли сделать за три года. Давайте прокачаем свое мышление, давайте разовьем в себе те сильные стороны и навыки, которые приведут вас к жизни вашей мечты. Сегодня мы будем говорить про самооценку. Я даже больше скажу: для того чтобы мечтать, мечтать и получать тоже нужна высокая самооценка. Привет-привет! Напишите, кто уже на второй день приходит. Напишите цифру 1, если вы первый раз подключились на марафон, и напишите цифру 2, если вы уже второй день марафона вместе со мной и вместе с другими участниками. Привет! Очень рада всех приветствовать! Ну что, сегодня, наверное, будет один из самых важных дней. Вчера мы говорили с вами о том, как мышление мешает нам и хотеть, и действовать, и достигать. Вчера мы проработали тему, ограничивающую убеждение. Кто-то прослушал и взял себе к размышлению, кто-то прям поработал и сделал домашнее задание и убрал прям обнаружил и убрал свои ограничения напишите пожалуйста кому удалось найти свои ограничивающие убеждения напишите да нет Потому что бывает такое, что тема вроде бы понятна, а когда начинаешь делать, сталкиваешься с какими-то задачами. Я хочу отдельно поблагодарить Марьяну, которая прям активно была в чате. Мариан, спасибо тебе огромное. Потом написала самые большие задания, и мы обнаружили и проработали все то, что было. Настя пишет, мне очень помог вчерашний эфир. Настя, напиши, пожалуйста, чем он тебе помог. Что было для тебя интересного и ценного? И мы будем двигаться дальше. Смотрите, для того, чтобы получить... То, что я хочу для того чтобы иметь то что я имею есть некое правило треугольника я вам его показывала когда мы работаем только с желаниями материальными когда мы работаем с некой своей картой мечты да наклеиваем те предметы э, те путешествия может быть даже те эмоции в виде картинок которые мы хотим мы загадываем вот эту вот часть треугольника иметь я хочу иметь те или иные блага. Но для того, чтобы иметь результат, нам нужно понимать, что есть некое внутреннее состояние, состояние «быть», и есть определенные действия, которые мы будем делать для того, чтобы прийти к этому результату. Так вот, сегодня мы будем говорить про то внутреннее состояние. Я приведу вам очень простой пример, почему нам важно иметь внутреннее состояние, ведущее к результату. Это не пирамида Маслоу, нет. Это формула результата, которую я держу в руках, это формула результата. Смотрите, в наше внутреннее состояние, мы сегодня будем говорить про уверенность и про самооценку, но в целом наше внутреннее состояние помогает нам достигать результата. К примеру, если у меня цель быть ласковой, любящей мамой, Дети, которые счастливы, развиваются и максимально делают результаты в своей жизни, хорошо учатся, двигаются вперед. Да? Если я хочу иметь хороших, воспитанных, развитых детей, то какой мне надо быть? Мне надо быть спокойной, уравновешенной, любящей, ласковой. А что мне нужно делать? Мне нужно выслушивать. Говорить, целовать, обнимать. Понимаете, о чем я говорю? Теперь представьте, если мое внутреннее состояние будет злая, раздраженная, загруженная, и я буду говорить, слушать, может быть даже обнимать, то что будет результатом? Вот это состояние мое повлияет на результат. И результат будет далеко не таким, каким я бы хотела, чтобы он был. Согласны? Теперь смотрите относительно бизнеса, относительно зарабатывания денег. Так как я являюсь коучем по увеличению дохода, я по ходу своей деятельности, пока я строила свой первый бизнес, я развивалась и подбирала для себя подходящие инструменты. И первое моё... Осознанное такое занятие это было занятие психологии. Я понимаю, что без внутренней уверенности, без любви к себе, без хорошей самооценки мне бы не удалось выстроить крупный международный бизнес. Ну не удалось бы, ребят. А кроме этого, важно еще взаимоотношения. Поэтому я пошла на курс гешталь психологии и Прошла его первую ступень. Дальше следующим таким, знаете, вот набором компетенций, это был курс НЛП. Мне было важно научиться программировать себя на действия, ведущие к результату, и работать со своим коллективом э, так, чтобы мы достигали цели. И поэтому я набирала разные инструменты. Уже когда я набрала эти инструменты, у меня стали свои авторские тренинги. Я пошла в Академию экспертов в Кацаху Пентасевичу. И уже коучинг это было мое, ну, наверное, предпоследнее такое навыковое образование. Поэтому то, что я вам даю, подтверждено не только моими сертификатами, но и подтверждено практикой. Ну а когда я начала практиковать, когда я начала действовать, мне э, захотелось научиться работать в социальных сетях. Я пошла учиться и социальным сетям, и эмоциональному интеллекту, и ораторскому мастерству, и умению работать с людьми, и лидерство и управлению. и вот я вижу коллег с которыми мы вместе были на тренинге лидерство и управление девочки очень рада вас приветствовать спасибо что вы приходите ко мне и для меня это бесценно идемте дальше давайте будем разбирать тему когда мы сомневаемся в себе когда мы не уверены то мы теряем время и теряем возможности для развития вот буквально вчера с одним из своих клиентов вела беседу, он говорит, «Лиль, моему коллеге так нужно к тебе прийти, он классный э, управленец, но из-за своей неуверенности, нерешительности он теряет сделки, теряет возможности, где и он, и компания могли бы заработать больше». Вспомните случаи, когда вы не решились, не приняли решение действовать и потеряли деньги. Я вам приведу такой пример. Когда я работала в Варшавском центре, в тренинговом центре, и я там работала с тренингом «Путь личных достижений», это достижение целей, постановка цели, почему цели не сбываются, это вот мой был такой авторский тренинг в Варшаве, в Польше. И через какое-то время мне предложили вести онлайн-программы, но... Я думаю, боже мой, я же не могу на международном уровне, так и я простая девушка из Украины, так у меня язык, язык я очень плохо знаю, я не успею выучить, не смогу. И я потеряла возможность стать международным тренером. Я уже не буду говорить, сколько я денег потеряла, но эта возможность пока второй раз в моей жизни не случилась, а прошло уже более трех лет. Друзья, вот эта вот неуверенность, сомнение в себе, она забирает у нас крутые шансы. Или мы сами не идем туда, потому что нам не хватает банально уверенности, той, которая даст нам шаг сделать вперед. Убеждая себя, что трудные задачи нам не по плечу, мы как будто бы прячемся, закрываемся от эмоций, связанных с неудачей. Вот я же тогда решила, что да ну зачем мне работать с иностранцами, когда мне достаточно э, русскоязычного пространства Украины и так далее. И я спрятала свое нежное эмоциональное тело от негативных эмоций. Да, я не испытала напряжения, я не испытала какого-то страха, но я и не получила результат. Я потеряла возможность, я потеряла деньги. Возможно, я потеряла не только для себя, но и для своих детей, но и для своих родителей. И мы зачастую не связываем вещи. Да? Кто-то, наоборот, страдает глобализацией, когда у него есть какой-то, сложный момент, где-то что-то не удалось, он говорит, вот здесь мне не удалось, и нигде мне не удалось, и вообще я неудачница. А вот когда мы отказываемся от какого-то шанса, мы про эту глобализацию забываем. Так вот, дорогие мои, недостаток веры в себя проявляется на трех уровнях, и сегодня я вам эти уровни расскажу. Напишите мне плюсик, если вам отзывается тема самооценки и уверенности в себе. Пока вы пишете мне свои плюсики, я поделюсь, что на протяжении последних пяти лет я консультирую предпринимателей, менеджеров, топ-менеджеров, я консультирую специалистов, таких как врачи, юристы, ну, много других профессий, онлайн-экспертов. И каждый, каждый, не то что второй, каждый первый, мы работаем про уверенность в себе. Потому что когда у тебя достаточно уверенности в себе, ты можешь решать любую задачу. Многие думают, вот если бы у меня были деньги, я бы эти деньги вложил бы куда-то и получил бы результат. Дорогой мой, если у тебя будет достаточно уверенности в себе, ты сможешь привлечь инвесторов, ты сможешь привлечь партнеров, ты сможешь сделать результат. Поэтому сегодня день очень важный, прям бросьте все свои домашние дела, сядьте возле компьютера, возле телефона, возьмите блокнот и ручку и записывайте свои гениальные открытия. И всем, кто сегодня поделится инсайтами, сделает ну, можете прям скриншот моего выступления сделать, написать свой инсайт или просто написать свой инсайт с отметочкой «Меня», мы разыграем еще завтра подарок. Очень классный подарок, разыграем какой, я расскажу в конце эфира. Если вдруг я увлекусь, напишите мне слово «подарок», и я напомню вам, какой. Итак, недостаток веры в себя, как и на каких же трех уровнях он распределяется? Первое – это… Чего я стою? Ну чего я стою? Какого дохода я стою? Каких отношений я стою? Как со мной можно обращаться, а как со мной нельзя? Потому что если самооценка – это как я сама себя оцениваю, вот так это считывают окружающие. Понимаете, о чем я говорю? Давайте возьмем какой-то пример. Ко мне недавно поступило предложение провести тренинг для одной социальной организации и я назвала обычную свою цену, не завышенную, не без учета того, что это будет там перечисление по безналу и нужно будет заключать договора и заплатить там, и бухгалтеру и методологу за создание там, дополнительных инструментов. Я назвала обычную свою цену, как я беру за консультацию в час. И мне э, заказчик говорит: "У Лили, ну так дорого выходит. Давайте мы вам заплатим дешевле." Я говорю: "Слушайте." Вы можете нанять другого эксперта, потому что я... Понимаю, какой уровень энергии я даю, как я вкладываюсь в своего клиента, как я буду работать с каждым вашим сотрудником. Ну, я не могу взять дешевле, потому что я стою этих денег. Все мои клиенты, которые со мной работают, они говорят: "Лилю, у тебя невероятная энергетика, ты очень круто вкладываешься в результат". И это не потому, что я так сейчас вам хочу себя похвалить. Нет, это правда так, и я это знаю. И когда я это знаю, я получаю те контракты, которые которых я внутренне достойна. Поэтому мы заключили договоренность и пошли в этот результат. Но если нет этого фундамента, если нет этой уверенности, то, соответственно, не получается иметь тот доход и те результаты, которых ты хочешь. Недостаток веры в себя на среднем уровне, он ограничивает нас от э, тех интересных, контрактов, проектов, сделок, места работы, должностей, потому что мы не верим в то, что я могу и что я умею. Смотрите, когда вы ставите большую, масштабную цель, когда вы замахиваетесь на что-то действительно важное, вам э, придется делать далеко не все. Если мы говорим про действительно крупные цели, то часто вам нужно будет уметь, уметь. Работать в команде, уметь создавать команду, уметь подбирать команду, уметь коммуницировать. И вот если у вас внутри нет понимания и уверенности того, что вы уже умеете, то у вас как будто бы это качество не присвоено. Вот не присвоено. И вы даже не поверите и не возьметесь за то, чтобы этого достичь. И... Соответственно, вы можете упустить какие-то вещи, которые могли бы приносить вам крупные результаты. Что же еще у нас важно? Ну, верхушка. Верхушка э, ⁇ это самоутверждение. Это то, что является подтверждением того, на что я способен. Когда мы понимаем, на что я способна, может быть, я не все умею, может быть, у меня не во всем есть опыт, но я верю в свой потенциал, в свои качества личности, то мы делаем рывок и делаем больше взгляд шире, выше, глобальней и получаем больше результатов. Например, Смогу ли я э, быть хорошим руководителем? Способна ли я на это? Когда мне было 28 лет, и я только начинала руководить командой, я не знала, на что я способна. Но я верила, что я могу научиться. Дорогие мои, я надела столько ошибок. Я помню, у меня была менеджер, которая, боже, они невероятно много пили с мужем алкоголя. И они, как бы, принуждали нас, так сказать, присоединиться мы с мужем не могли принять это приглашение, а отказаться мне было настолько, знаете, вот как-то неудобно. Почему мне было неудобно? Потому что у меня самооценка была очень низкая, потому что страхов тогда было очень много. И кроме вот этих вот походов домой, однажды нам одном собрании, по-моему, я рассказывала, как нам лучше работать, нашу стратегию, она мне говорит, о, Лиля, больше на твои собрания ходить не буду. Потому что ты ничего нового не рассказала, все сплошное старье. И я настолько в себе была, вот знаете, ой, это я не так, это я ничего не знаю, надо все время удивлять. Вот представляете, какая у меня была в голове просто какой-то трэш. И если бы я не избавилась от этих ограничивающих убеждений про себя, про вот эти самоуничижающие мысли, я бы все время старалась кому-то, чьему-то мнению соответствовать. И вот когда я поняла, что для того, чтобы делать этот результат, моих знаний достаточно, достаточно, можно больше. Но вот это вот ощущение достатка внутри – это то, что ведет тебя на следующую ступень. И вот сейчас я бы спокойно сказала, Лена, Отлично, давай следующее собрание проведешь ты, или давай прямо на этом собрании расскажи нам что-то ценное, что мы можем применить, и наша компания, наша стратегия будет круче, потому что в нашей команде каждый ценен. Но я тогда даже этого не могла сказать, потому что... Мне казалось, во-первых, если я так скажу, то я потеряю свой авторитет. Как же? Это же я должна, это я умею там, и так далее. Представляете, ребята, я вот из этого вот из низкого уровня вылазила благодаря работе над собой. И те упражнения, те техники, которые я использовала, я вам сегодня расскажу, поделюсь, чтобы вы как можно быстрее преодолели этот внутренний страх, барьер и так далее». Вот часто мы сталкиваемся с таким интересным вопросом. Почему одним людям можно получать доход 100 тысяч долларов в месяц, а другие должны довольствоваться маленькими денежками? Вот почему так? Кто-то будет говорить, что мир несправедлив. Мир несправедлив, и, конечно же, большие деньги достаются только тем людям, которые родились там в богатой семье, или случайно попали в струю, да, оказались в нужном месте. Дорогие мои, деньги большие приходят к тем, кто хочет получать деньги, для тех, кто действует, для тех, кто ищет идеи, ищет команды и воплощает это. На самом деле Каждый может иметь достаточно денег, но мы в это не можем поверить. Опять же, почему? Потому что в нашем окружении или в вашем окружении, в котором вы находитесь, люди, которые зарабатывают маленькие деньги. И когда вы варитесь в том окружении, где маленькие деньги – норма, то большие деньги не норма, а быть не таким, как в твоем окружении, это предавать свое окружение. Значит, вы потеряете это окружение. И рептильный мозг, о котором я говорила вчера, он боится быть изгоем, боится, что его изгонят из стаи. И он умрет в одиночестве или его загрызут хищники. Друзья мои, ваш рептильный мозг. Очень древний, он не знает, что уже хищники не загрызут и из стаи не изгонят. Но тем не менее, он дает сигнал верхней части мозга, неокортексу о том, что нам это не нужно. Мы бороться за 100 тысяч не будем, мы будем довольствоваться этими маленькими денежками и будем в своем сообществе удобными, понятными, близкими друзьями. Поэтому, когда у человека окружение с маленьким доходом и самооценка низкая, он не верит, что он может создать, создать другое окружение, он не верит, что он может стать частью другого окружения, то, конечно же, внутреннее состояние будет поддерживаться на вот эту вот маленькую цифру, которую мы с вами обсуждаем сейчас на экране. Но что же еще влияет на доход, кроме как... Некоторые цифры, да? Давайте будем посмотреть. «Я хочу и я буду это иметь», — говорит человек с высокой самооценкой. «Это не для меня, у меня не получится», — говорит человек с низкой самооценкой. И человек со средней самооценкой говорит, «О, это интересно». Я хочу попробовать, я хочу разобраться, я хочу научиться, я готов или готова развиваться, чтобы у меня это было. И второй и третий сегмент приступают к плану действий. А человек с низкой самооценкой... Он даже не попробует, он заранее знает, что у него не получится. Ну как же он попробует, если он знает, что это не для него, и деньги не для него, и успех не для него, и признание в этом мире не для него, и вообще быть руководителем не для него? Конечно же, человек с низкой самооценкой даже цели ставить не будет. Вот, вы знаете из года в год э, я работаю с э, целями, с этой темой, и ко мне приходят люди, говорят, Лиль, а смысл ставить цель? Вот у меня есть э, менеджер, очень интересная девушка, не буду называть ее имя вам, назовем ее Т. Так вот она говорит, а зачем ставить цели, если у меня и позапрошлогодние не сбылись и прошлогодние не сбылись? И я говорю, скажи, пожалуйста, а какую ты ставила цель? И она называет цель в деньгах. Друзья мои, цель в деньгах – это не цель, это измерение того действия, которое вы делаете. Деньги – это всего лишь то обменное средство, эквивалент обмена, который приходит на то, чтобы вы получили свою цель и мечту. Привет, дорогие мои, привет! Спасибо, Ирочка, за сердечки. Так вот, смотрите, когда у вас хорошая, высокая самооценка или средняя, вы можете ставить цель, цель, в которой, опять вернусь к пресловутому треугольнику, вы хотите кем-то быть, что-то делать, и в результате этого делать и быть, вы будете иметь результат. Если мы говорим об этой девушке, она хочет быть крутым управленцем, она хочет мало работать мало и получать там две три пять тысяч долларов, но при этом у нее такая низкая самооценка, что она говорит, ну а кем я буду руководить? ко мне не придут люди такие, ну, сильные, ко мне приходят всякие там слабенькие и так далее. Я говорю, ну найми, дай зарплату другую. Она говорит, как я дам другую зарплату? мне же не получится заработать много. И тогда нет смысла говорить о целях, нет смысла говорить о планах, нет смысла говорить о делегировании, есть смысл прокачивать свою самооценку. Может быть, кроме этого примера, кто-то еще узнает себя. Первый уровень самооценки, когда я хочу, и я буду это иметь. Второй уровень самооценки, о, это интересно, я хочу попробовать. И третий, о Боже, это не для меня. Напишите, узнали себя или нет. Если узнали себя, супер, будем двигаться дальше. Так вот, смотрите, только во втором и в третьем уровне достаточной самооценки имеет смысл переходить к плану действий. Я хочу сказать, что самооценка не вырастет после одного эфира, не вырастет, друзья, но она будет постепенно повышаться, когда вы будете работать над этой задачей. Приведу вам такой параллель А для того, чтобы... Появились кубики пресса, подкачанные э, мышцы рук, да, там, плечей. Э, нам нужно тренироваться хотя бы три раза в неделю, лучше каждый день, да. Если мы будем отжиматься от пола или подтягиваться каждый день, то наши бицепсы подкачаются. Если мы послушаем прямой эфир крутого тренера, мы скажем, о, как понятно, о, как интересно, но бицепсы не вырастут, друзья. Поэтому, пожалуйста, приним... применяйте то, что я говорю, будьте внимательны, делайте задания, и тогда у вас будут результаты. На данный момент ваш доход равен тому, что вы сами себе разрешаете иметь. Можете закидать меня помидорами, если вы со мной не согласны. Так вот, этим решением руководит ваша самооценка. Если я позволяю себе хотеть квартиру в элитном доме, с видом на реку в Киеве, то моя самооценка это позволяет. Если же я думаю, ой, я могу купить себе только на окраине, только подешевле, то это моя самооценка это позволяет. Друзья, не бывает по-другому, но бывает завышенная самооценка, когда я ничего не хочу делать, но я хочу все иметь, и мне мир должен. «Ну-ка, напряглись все и принесли мне то, что я хочу». Девушка говорит, «А чё это я должна...» Я такая, «Звезда, такая вот, звезда, где моя корона?» «Ну-ка, принесите мне корону, корону сейчас принесут». В общем, мужчина, давай, старайся. Я сейчас говорю о завышенной самооценке. Если у женщины достаточная самооценка, она знает, чего она достойна, она хочет». И она будет это создавать, не требовать, не обвинять, не ныть, а просто создавать через свое внутреннее состояние, через поддержку, через какие-то действия, в каких-то моментах через бездействие. Да, если она выбрала стратегию добиваться через своего мужчину, может быть, даже не через своего, у женщин разные стратегии. Я как коуч живу в позиции безоценочности. У каждого свои способы, главное, чтобы вы для себя выбирали то, что вам подходит. Я всегда за экологичное, но в жизни бывает по-разному, и слушатели у меня тоже разные. Поэтому давайте посмотрим другой вариант. Женщина, которая выбирает развиваться. Вы знаете, все больше и больше современных мужчин, достойных мужчин, которые зарабатывают хорошо, интеллектом обладают, выбирают интересных женщин, которые тоже ведут свое дело. Почему? Потому что с ними можно говорить на одной волне, потому что они понимают, потому что они не выклевывают мозг, где ты был допоздна, и ты меня не любишь, и ты не уделяешь мне внимания, потому что они сами заняты делом, они интересны, и с ними интересно. Понимаете? Вот, конечно, все в этой жизни по-разному, я не претендую на истину, но когда человек двигается вперед, он интересен сам себе и он интересен окружающим. Привет, кто присоединяется, мы сегодня говорим о самооценке и двигаемся дальше. Самооценка ⁇ это своеобразный такой скелет или костяк. Вашей личности, на которую уже надеваются ваши способности, личностные качества и другие моменты. Так вот, если самооценка низкая, то на низкую самооценку можно все время учиться, учиться, учиться, но реализации этим знанием не будет. Я сейчас никого не хочу обидеть, но есть люди, которые покупают один курс, Потом второй курс, потом третий курс, но в жизнь не внедряют ничего. Либо это такой стиль, избегать действия, либо это низкая самооценка, что я не могу это применить. Друзья. Прежде чем перекладывать ответственность на кого-то другого, вот я еще этого не знаю, я еще эту книжечку почитаю, я еще этот курс пройду. И только когда я все буду знать, я начну действовать. Смотрите, это точный такой пример низкой самооценки. Поэтому побудьте сегодня. Прямо на эфире и проделайте эти действия, которые я сегодня дам. Очень многим это даст прям сильный сдвиг в результатах, и вы увидите, как классно работает то, что мы с вами работаем. Немножко мне непривычно, я вам искренне скажу, слайды включать здесь, но, тем не менее, мне кажется, вам так удобнее. Есть другая сторона медали когда мы не можем себя нормально оценить, и наше совершенство может быть нереализованным. Здесь нам важно понимать, что личностный рост, любой личностный рост, он лежит в применении знаний. И если мы не применяем знания, то мы не можем считаться развитым человеком. У меня тоже есть в окружении такой интересный человек, она говорит, я занимаюсь личностным ростом. Я говорю, и как ты это делаешь? Я там все время читаю, смотрю и так далее. Или как ты это применяешь? Она говорит, ну как я это применяю? Я хочу быть развитым человеком. Смотрите, ребят, если мы развиваемся в области искусства, например, изучаем картины, да, изучаем каких-то художников, то реализация этого знания будет как минимум поделиться, как минимум вести какой-то конспект, рассказывать своим детям, да. Но если вы просто это изучаете и никак нигде не примените, вы просто это забудете. Если же вы учитесь бизнес каким-то процессом, да, психологии денег, то ваша задача пробовать это применять. И только когда вы применяете, вы можете это получить как опыт. Это станет вашим навыком. И навык – это то, чем мы пользуемся, уже не задумываясь. Так вот, задача любых тренингов и моего марафона в том числе – дать вам технологии знаний, которые вы примените, присвоите, и дальше у вас будет более высокая самооценка, вы пойдете по жизни налегке. Давайте ли мы, мы с вами проведем такой небольшой тестик? Кому важно, сделайте скриншот и напишите для себя ответы на эти вопросы. Считаете ли вы ценным ваш вклад в дело? Вот то, что вы делаете в общей команде, в общей организации вот именно ваш труд это ценно или нет? Можете писать мне в чат плюс-минус, плюс-минус. Считаете ли вы вашу работу ценной, значимой? Вчера Марьяна написала очень интересный момент, хочу за него зацепиться. Она написала, что «я не очень ценю себя, потому что я делаю на работе очень многие дела быстро. Быстро, и мне это легко. А раз это легко, то я не могу за это как будто бы попросить денег, потому что это ничего не значащее действие». И я вчера в комментариях ей отвечаю, что «смотри, когда ты делаешь быстро, правильно, то ты наоборот самый крутой сотрудник, который быстро решает любую задачу. И я как собственница бизнеса, я бы предпочла взять на работу человека, который быстро решает задачи, чем человека, который долго трудится над каждой, потому что это на сегодня не ценный сотрудник считаете ли вы ценным ваше время вот смотрите как это считывается я могу делать э, абсолютно все дела сама убирать дома сама готовить сама э, подготавливать картинки для рекламы сама рекламу запускать сама э, клиентам э, абсолютно все там вспомогательные вещи делать сама э, маме прийти по убирать сама и так далее Почему люди так делают? Потому что их время бесплатное. Если кого-то нанять, кого нанять, то ему надо платить. А если я сделаю сама, то платить не придется. Вот если вы заметили, что у вас есть такая мысль, это говорит о том, что вы свое время не цените. Почему так может быть? Первое: ваше время не продано. Вы бы могли больше работать, но у вас мало, заказов, мало работы, которая приносит деньги. Вариант Б. Вы не отдыхаете, вы не считаете нужным э, отдыхать, вы свое время не цените вовсе и тратите его на то, что э, можно не делать или купить у других людей. Это признаки низкой самооценки. Считаете ли вы, что вы заслуживаете, что вы достойны высокой оплаты? Вот здесь вот, смотрите, я хочу внести некоторую такую ясность. Есть такое, что я нуждаюсь в высокой оплате, мне нужны деньги, я нуждаюсь. А есть другое, я достойна высокой оплаты, потому что моя компетенция на высоком уровне. Вот отследите, я хочу, чтобы мне много платили, или я стою того, чтобы мне много платили. Вот это очень важный момент. И тоже поставьте плюсик или минус, отзывается, не отзывается. И будем двигаться дальше. Спасибо большое вам за ваши плюсики. Это очень ценности. Очень ценно. Идем дальше. Люди с высокой самооценкой повышают более высокие предложения с доходом. Вот смотрите, когда у человека низкая самооценка, его э, будут приглашать на низкооплачиваемую работу. Это может быть связано и с низкой самооценкой того человека, который зовет, но при этом чаще всего это вы излучаете такое, низкая вибрация, что вам предлагают такой низкий доход. Может быть, это с отсутствием компетенций, но чаще всего на одну и ту же работу возьмут на более высокий оклад человека, который уверен в себе и который достаточно себя ценит. Сталкивались с этим в жизни Вспомните пример, когда это было? Я, например, очень часто вижу, что э, берут на работу с доходом 2-3-5 тысяч долларов человека, но при этом человек, который хочет 500 долларов, работу найти не может. Причем, скорее всего, у них будет примерно одни и те же умения, но у них будет совсем другой посыл в работе. Люди с высокой самооценкой строят прибыльный бизнес, на, за короткое время. Люди с низкой самооценкой дольше будут э, бороться с конкуренцией, они будут бояться, у них будет намного сложнее путь. Опять же, кого брать на работу? Людей с низкой самооценкой, которые будут вам служить, которые будут бояться сказать свое мнение. Или брать людей с высокой самооценкой, которые знают, которые верят, которые понимают, которые могут аргументировать. Да, они стоят дороже, но они при этом и себе зарабатывают больше, и вам, как владельцу. Теперь смотрите с обратной стороны. Если вы тот человек, который ищет работу, хороший э, работодатель на ключевую должность возьмет человека с высокой самооценкой и заплатит дороже. Теперь посмотрим на экспертов, да, на коллег, которые ведут какую-то деятельность и продают свои услуги. Когда я поставила стоимость своей консультации 100 евро, я в какой-то момент э, думаю, будет ли это доступно э, людям, э, могут ли они себе это позволить. Знаете, что я заметила? Когда я работала по самой низкой цене, это было порядка, там у меня... И по 10 долларов, не, по 10 не помню, по 20 долларов работала. 20 долларов в час. Мне казалось, что бедным людям, которые не могут заплатить, им нужнее коуч, который поможет им выскочить на другой уровень. Так вот, что любопытно. Когда человек платит незначимую для него стоимость, он не ценит то, что он приобретает. И когда человек оплачивает значимую для него сумму, он ценит то, что он приобретает, и, соответственно, он получает лучшие результаты. Так вот, дорогие мои коллеги, коучи, психологи, может быть, есть смежные профессии, которые оказывают услуги, когда ваша цена не соответствует качеству, когда ваша внутренняя ценность не соответствует той ценности, которую вы заявляете, вам не заплатят нисколько. Но когда вы точно понимаете, что вы даете качественную услугу, и люди будут приобретать по более высокой цене, и у людей будут лучшие результаты, и у вас будет больше удовлетворения, и вы больше будете выкладываться на результат клиента. И вот это обоюдовыгодные выгодные вещи. Но люди с, с низкой самооценкой не могут поставить достойную цену. Они будут жаловаться, что они мало зарабатывают, они будут печалиться, но без проработки самооценки не будет результата. Наталья пишет, на госслужбы нужны люди с низкой самооценкой. На самом деле мы никогда, вот сколько бы мы психологи, коучи не вещали про самооценку, никогда не перестанут быть люди с низкой самооценкой. Объясню почему. Потому что все системы в наших странах, Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, кто еще ко мне приходит, постсоветское какое-то пространство, кто переехал, может быть, в Америку, в Европу, мы все выходцы системы. Давайте вспомним детский сад и давайте вспомним школу. Сиди тихо. Не высовывайся, спросят тебя, скажешь, как э, эта система способствует росту личности. Никак. Поэтому смотрите, вот этот вот момент того, где мы с вами находимся, еще, мне кажется, лет 50, нас все равно будут удобненько. Паковать в людей в низкую самооценку. И далеко не у всех есть даже желание заниматься собой, приходить на эфиры и свое время посвящать саморазвитию. Вы реально, ребят, великие люди. Вы работаете над собой. Вы приходите, слушаете информацию, вон трудитесь, пишите комментарии, что для кого-то 20 долларов значимая сумма, а для кого-то 200 долларов. И одни, и другие действительно могут этого хотеть и пользоваться навыками. Да, Иван, вот вы, вы присутствуете все на абсолютно бесплатном марафоне. Скажите, даю ли я ценный материал, или я воду пустую лью и рассказываю какую-то ерунду? Ну, точно нет, точно я даю и вчера, и сегодня конкретные методики. Более того, я вам скажу, это больше, ну такая приличная часть из платного курса. Порядка 10% на этом марафоне я вам просто даю то, что у меня в платных курсах. Да, в тех курсах, которые были раньше, и сейчас я их наполняю. Так вот, смотрите, вы сейчас получите приличную долю материала, и те из вас, кто умеет работать с материалом, на этом уровне уже увеличат свой доход, вот уже увеличат. А те, кто привык просто сидеть и ничего не делать, послушают и пойдут себе дальше. Спасибо огромное, спасибо, мои дорогие. Поэтому мы точно будем двигаться дальше. Но когда вы платите, вы цените больше, вот отношение другое. И зачастую эксперт принимает деньги не только для себя, но и для того, чтобы тот, кто оплатил, чтобы тот, кто оплатил, ценил и применял. Дальше. Люди с высокой самооценкой берут дорого за свои товары и услуги. Что такое дорого? Вот нет понятия дорого и дёшево, есть то, что соответствует. Вы, наверное, знаете, что есть коучи, которые берут 20 долларов в час, есть, которые берут 200 долларов в час, есть, которые берут 2000 долларов в час, и ни у кого нет цены дорого и дёшево. Вообще интеллектуальный труд никто не может оценить, кроме как владелец этого труда. Есть какая-то цена средняя по рынку, как у дизайнеров, как у маркетологов, как у художников, как у парикмахеров, так и у других. И всегда есть этот диапазон. Работать дешево, работать средне, работать дорого. И это зависит от самооценки, часто от профессиональной. Вот личная самооценка, она может, кстати, давать несоответствующую какую-то стоимость услугам, а вот профессиональная самооценка, адекватная, она как раз дает возможность и людям дать пользу, и себе. И здесь, конечно, будет ну, такая более качественная, Программа, продукты, услуги, сервис, результат. И это будет стоить более ценно. Что же еще у нас здесь? Смотрите, когда у человека высокая самооценка, они быстрее делают карьеру. Почему? Потому что они понимают. А чего они достойны? Они работают над собой, они обучаются, они развиваются. Когда человек ценит себя, он и вкладывает в себя, потому что ценность тогда вырастает. Вот смотрите, мы с вами когда-то отучились в техникумах, институтах, университетах, но сейчас мир очень сильно поменялся. И только на той профессии, которая есть, вот я, допустим, экономист, те знания экономика сельского хозяйства ну, вообще никуда не применимы. И если бы я не вкладывала в свое развитие, в частности, в психологию, в коммуникацию, в продажи, в умение вести свои программы, да, в ораторское искусство, то я бы сильно устарела. И точно так же человек, который ценит себя, он прокачивает себя, прокачивает себя тем, теми знаниями, теми, теми навыками, теми внутренними качествами, которые помогают ему делать карьеру и достигать своих целей. Поэтому люди, которые ценят себя, они и вкладывают в себя. Так, по карьерной лестнице мы с вами поговорили, что у нас еще сегодня. Сегодня я вам еще дам материалы, как... Поднять эту самооценку, да? Давайте будем переходить к практическим упражнениям. Первое. Никогда не сравнивайте себя с другими. Вот смотрите, нам в детстве, да не только в детстве, нам и в зрелом возрасте самооценку сбивает сравнение. Мы сами себя сравниваем с кем-то, и с детства нас сравнивали с кем-то. Очень часто в своих личных консультациях мы прорабатываем, что какая-то девочка Света, по-моему, у кого-то на консультации была, сильно хорошо играла на фортепиано, а моя клиентка чувствовала себя не окей по сравнению с этой чудесной играющей на фортепиано девочкой. В другом Девочка-соседка училась на отлично, а другая моя клиентка говорит, а я все время как бы не окей. Середнячок, середнячок, не дотягиваю, не дотягиваю. Смотрите, как это работает. Когда ты все время не окей, ты не можешь получать от жизни больше. Ты не, не дотягиваешь и недостойна. Дорогая моя. Дорогой мой слушатель, не сравнивай себя ни с кем другим, сравнивай себя с собой. Наша задача людей на этой планете все время делать шаг вперед, развиваться, быть сегодня лучше, чем мы были вчера. Вот если вы сегодня никак... Да, Иван, сын маминой пироги. Так вот, смотрите, если вы сегодня за этот год не стали более профессиональным, чем в прошлом году, не стали более, может быть, энергичным, спортивным, то надо подработать над собой, надо заняться собой, чтобы завтра быть лучше, чем вчера, более профессиональным, более компетентным, более высокооплачиваемым, более свободным друзьям. Для чего зарабатываем деньги? чтобы наслаждаться жизнью, больше отдыхать, больше путешествовать, больше быть с любимыми людьми. И это очень важно. И когда сравнивают с сыном маминой подруги, мы из детства уже насобирали вот этих вот комплексов, что я недостаточно хорош, кто-то лучше. Да неправда. Мама ваша, Ваня, всегда считала, что вы лучше. Просто она хотела, чтобы вы подтянулись вперед. Но эта сравниловка не работает. Работает совершенно другая схема. И мы ее скоро с вами увидим. Прям вот уже скоро-скоро. Поэтому еще у меня несколько слайдов про то, как повысить свою самооценку. Есть такой синдром, который называется «выученная беспомощность». Этот синдром от того, что мы не получили в свое время качественную положительную обратную связь. Тоже не так давно на открытом разборе пришла женщина, которая боится выступать публично, и мы разбирались ситуацию, когда она выступила, не помню, то ли со стежком, то ли с сценкой какой-то, и вместо поддержки и поощрения – вместо поддержки и поощрения получила наоборот ее пристыдили, обвинили и уже человек, который пробовал выступать публично и облажался и получил обвинение у него уже синдром выученной беспомощности. Если бы можно было вернуться в ту ситуацию, и сказать, но я же молодец, что я вообще вышла. Но я же молодец, что я в этом костюмчике согласилась там танцевать, петь или чего-то там изображать. Ну, да, я растерялась. А почему взрослый мне не помог и не поддержал? Это было бы адекватно. Теперь давайте во взрослую жизнь. Вы готовили готовили какую-то презентацию, выступили перед руководством, а руководство вас не похвалило. И вы себе накрутили, раз меня не похвалили, значит, я не молодец, значит, моя презентация плохая, и вообще ничего у меня не получается. И фух, и упали вниз по самооценке. Дорогие мои, если вас не похвалили, а вам это важно, то вы подходите к тому значимому лицу и говорите, Марья Ивановна, Петр Васильевич, я готовил презентацию или готовила, старалась и старалась, скажите, пожалуйста, что в моей работе было хорошо? Запишите себе, друзья, эту фразу. Что в моей работе было хорошо? Не спрашивайте, ну как вам? Вдруг этот человек не психолог, не тонкой души, и он вам скажет не то, что вы хотите, вам сначала нужно услышать, что вы сделали хорошо. Вам скажут, нет, ну, в целом работа хорошая. Что вы порекомендуете подкорректировать, улучшить? Вам скажут, ну, можно цвет слайдов улучшить, можно быстрее их вовремя сдавать. Да, вы немножко затянули. Угу, благодарю вас. А скажите, пожалуйста, может быть, есть что-то такое, что вы цените во мне? Такое напрашивание на комплимент. И вам его дадут. И когда вы соберете Нужное количество комплиментов вы не будете себе фантазировать. «Я готовлю, готовлю со дня в день, а муж не ценит меня, не любит, не говорит, что я хорошая хозяйка». «А что ты так решила?» Пойди у него спроси». «Подойди и спроси, любимый муж. Скажи, пожалуйста, ты заметил, что я сегодня приготовила ужин?» «Ну да». «Тебе было вкусно?» «Ну да». «Ну, я у тебя хорошая хозяйка?» «Муж скажет, ну да». И пойдете себе счастливая. Пойдете себе счастливое без этой выученной беспомощности, которая совершенно вам не нужна, друзья. Не обесценивайте себя. Выбросите вы эти комплексы из головы с помощью вот этих вот простых техник, которые я вам сегодня даю. Следующий способ: как избавиться от низкой самооценки. Как же от него избавиться? Давайте посмотрим. Кстати, можете мне писать вопросы. Как у вас это происходит? Вам очень важно иметь поддерживающее окружение. Ну вот мы вчера говорили о том, где же взять это окружение. Смотрите, когда вы знаете про себя, что вы работаете над самооценкой, вот вы сегодня уже целый час со мной над ней работаете, и вы начинаете это вот взращивать. Это когда вы посеяли, я не знаю, зелень я сею, ростки руколы, и она только-только вздает сходы. Если я наступить на нее ногами, растоптать, то она погибнет. Поэтому важно создать поддерживающее окружение. Чуть-чуть поливать, чуть-чуть солнышко ей давать. И тогда этот росточек вырастет и превратится в хорошее растение. Точно так же, если вы заметили, что вам нужно работать над самооценкой, вам нужно попасть в поддерживающее окружение. Где это поддерживающее окружение? Ну, конечно, они в обучающих курсах, в обучающих программах. Это люди, которые заряжены одной целью. Они идут какой-то своей э, функции развития. Если вы попадете в круг богатых людей, ну, правда, вы им 300 лет нужны, да, и они интересны друг другу. А вы со своей нежной душой как раз нуждаетесь в неком таком, прошу прощения за сравнение, инкубаторе, где взращиваются личности. Выбирайте такие программы, где вам отзывается личность тренера, где вам отзывается тематика, где вы видите, что через это знание вы будете себя реализовывать. Вот у меня есть программа, не буду называть её, дабы вам, чтобы у вас не было ощущения, что я вам хочу что-то продать. У меня абсолютно нет такого намерения. Есть программа, куда приходят женщины для того, чтобы раскрыть себя и реализоваться. Когда человек реализует свои способности, он получает деньги и он получает уверенность. И в рамках этой программы у нас есть и чаты, и разборы. Мы постоянно прокачиваем, что ты сделал, что у тебя получилось, и фокусируемся не на том, что сосед у, у маминой подруги сын танцует лучше, или Катя играет на фортепиано красивее, мы фокусируемся на том, что у тебя получилось, как у тебя на этой неделе прошли изменения, и тогда человек научается обращать внимание, что у него получается обращать внимание на его рост. И очень классно работает дневник продвижения к цели. Друзья, про цель мы будем говорить на бонусной встрече, открою вам завесу тайны, в воскресенье у нас будет такой прям супер-супер день, это будет вебинар, на котором мы будем прокачивать цели. И вот именно там мы будем говорить об очень важных вещах, о том, как правильно поставить цель и как ее достигать. И там у нас будет, конечно же, возможность поддерживаться в окружении. Так вот, когда мы поставим с вами цель, я буду давать технологию, технологию того, как эту цель достичь. Я буду давать психологические технологии, я буду давать технологии, которые, ну, прям, знаете, вот, Пошаговые. Но для того, чтобы поставить свою цель правильно, я почему вам вчера сказала, что это будет некий банкет для тех, кто прошел вебинар, о, марафон. Это будет вебинар, на котором будут изысканные блюда для тех, кто умеет держать вилку и нож, для тех, кто умеет вкушать истинное качество блюд. И без достаточной проработки мышления самооценки вы поставите цели, но эти цели могут не исполниться. А я фанатка результата. Я не люблю просто так вещать. Я люблю дать так, чтобы человек смог применить и получил результат. И дневник продвижения к цели, это круто, но его нужно вести определенным образом. Но об этом мы будем говорить только в воскресенье, для тех, кто дойдет до конца. Итак, для того, чтобы повысить свою самооценку, имеет смысл совершенствоваться. Вот смотрите. Жила-была девочка и ну, была такая середнячком. Да плюс ее еще сравнивали с соседской девочкой. Да на работе там кто-то был в фаворитах, да не она. И вот эта девочка начинает изучать, например, английский язык, например, красиво танцевать латину. Или в совершенстве разбирается в тонкостях бухгалтерского учета. Как вы думаете, у нее вырастет самооценка? Как вы думаете, у нее вырастет доход? Вот напишите, когда человек начинает прокачивать свои скиллы, вот раньше модно было знать как можно больше всего, то сейчас самый ценный кадр – это человек, у которого высокий эмоциональный интеллект, высокий уровень стрессоустойчивости, уверенности и компетентности – и все это можно прокачивать. Можно прокачивать на программах, где соединено и доход, и уверенность и поддерживающее окружение. Я создаю именно так. Я точно знаю, что самой по себе сложнее. У меня даже личные клиенты, кто покупает личный коучинг, они с удовольствием потом приходят в групповые программы, потому что есть окружение, есть среда, есть поддержка. И, совершенствуясь, идет очень классный личностный рост и рост самооценки. Но у нас осталось еще буквально два слайда, и мы перейдем к вишенке на тортике. Итак, чтобы повысить свою самооценку, внимание, внимание, сейчас все включитесь. Я даю вам секретную технику, технику из очень дорогого курса. Список побед и достижений. Но не просто я получила второй разряд по шахматам в 10 лет. И что? Да, это победа, да, я молодец. Но, друзья мои, для того, чтобы эта победа сработала, нужно приписать к ней хвостик. Например, у меня второй взрослый разряд по шахматам, я получила его в 10 лет, запятая, а теперь привязываем к уверенности. Поэтому я смогу побеждать в жизненных соревнованиях. Да? У меня... Первый разряд по плаванию. Я превосходно плаваю, я могу переплыть Днепр. Я не быстро плыву, но я плыву долго, и я очень выносливая. А это значит, что я могу за счет своей настойчивости, за счет своей такой уверенной э, позиции в воде достичь любой цели. Вот эта техника, с помощью которой вы можете... Э, прокачать свою самооценку, уверенность прямо сегодня вечером. И те, кто сегодня вечером сядет и напишет список своих побед и достижений и через запятую привяжет это к своей большой цели, поверьте, ваши достижения в будущем будут круче, они будут в разы ярче. Конечно, на... Завтра я буду давать завтра на марафоне, я буду давать энергию, я буду давать ресурсное состояние и я дам вам очень крутую практику, как энергию из своих прошлых побед направить на свои цели. Поэтому кто сегодня проработает эти победы, завтра получит еще круче инструмент. У кого-то упал жетон, ура, Таня, я вас поздравляю, я очень рада, что вам это помогает, друзья. Ну, еще один секретик, хотите или вам уже хватит? У меня такой щедрый методолог, все мои секретики выписала на слайды, чтобы я вам все, все, все рассказала. Аплодисменты моему методологу, можете прям ей сердечек отправить за то, что у вас столько много ценного контента. Вот, моя дорогая, это тебе, лови. Смотрите, для того, чтобы повысить свою самооценку, нам нужно развивать то, что работает. Не то, чего у вас не хватает, да, не умею я красиво танцевать румбу, и вот когда я научусь, вот тогда я начну зарабатывать, нет. Румбу я танцую для себя, для того, чтобы... Работать с удовольствием над своим телом для того, чтобы расслабляться. А деньги, мои дорогие, мы зарабатываем на том, что у вас уже хорошо получается. На том, в чем вы сильны. И если вы хотите еще больших результатов и еще выше самооценки, развивайте еще то, что у вас уже хорошо получается, до совершенства. И вы будете мастером. Мастера получают наибольшее количество признания, благодарности и, конечно же, денег. Поэтому, дорогие мои, все в ваших руках. Все в ваших руках сделайте вот эти простые. Действия, простые упражнения, и все у вас получится. Итак, напишите три главных своих умения. Как вы э, понимаете, что вы умеете хорошо, и как вы хотите их развивать. Напишите это в комментариях под сохраненным эфиром и получите бонусные деньги. 200 гривен или 500 рублей. А уже завтра я вам расскажу, как вы можете использовать свои бонусные деньги. Для чего вам нужно это упражнение? Для тех, кто хочет э, больше, напишите «Победы и достижения». Для тех, кто хочет только бонусные деньги, знаете такое, для галочки, сделайте только это. Но когда вы пропишите три своих главных умения, под что вы умеете делать круто, вы уже увидите, за счет чего вам можно разбогатеть. Вот я вам гарантирую. Ну и плюс, вы можете попиарить себя на моей площадке. У меня более 4000 подписчиков. У меня очень крутая аудитория. И когда вы напишите свои главные умения и навыки, и как вы их хотите развивать, вполне может так случиться, что вы уже сейчас найдете себе клиентов. Поэтому ваш звездный час наступит буквально через 5 минут. Вы сможете уже про писать свои навыки и написать, как вы хотите их развивать, чтобы стать еще успешнее. А завтра, друзья, завтра у нас будет вообще очень крутой день. Мы будем говорить про активы, мы будем говорить про ресурсы, мы будем говорить про энергию, и я вам дам очень крутую практику для достижения а, ваших новых результатов. Если у вас есть вопросы, задавайте прямо сейчас. Если вам понравился эфир, ну, такое, пойдет, поставьте мне троечку. Если эфир был классным, поставьте мне семерочку. Если супер-супер, и вы взяли много полезного, дайте мне десяточки. Я буду понимать, пожалуйста, искренние, само, э, искренние оценки. Если чего-то не хватило, напишите, Лиля, мне не хватило вот этого, мы посовещаемся и, возможно, это добавим. Если вам было много, напишите мне цифру 12, 13, 15, что перебор, и вы уже прям переели контента. Ага, десяточка, спасибо большое. Спасибо большое, Марина. Ой, спасибо, Катюша, спасибо, моя дорогая. Спасибо за ваши десяточки. Я готова и к троечкам, поверьте, у меня все хорошо с самооценкой. 10, 10, 10, боже, ну, принимаю, принимаю вашу благодарность, потому что действительно мы очень с командой старались, мы сделали крутой марафон, вы знаете, что такие марафоны многие берут деньги и в платных программах дают это, я делюсь с вами этим бесплатно, потому что в моих платных программах еще более крутой контент, так иван вопросы но обсудил бы лично не хочется на обозрение вань вы можете записаться ко мне на личную консультацию напишите в директ хочу на личную консультацию я напишу в свободное время и договоримся так наталья пишет выученная беспомощность и поддерживающее окружение да наташа еще напишите как вы будете выходить из выученной беспомощности Повторю, что это получать обратную связь, запрашивать. Бывает, нам не дают. Еще раз запрашивать: не уходить без обратной связи. Пусть лучше негативная, но есть чем фэнтези, которые у неуверенного себе человека будут негативные. Ну, все, мои хорошие, сохраняю эфир. Пока-пока. Увидимся с вами завтра в это же самое время. Жду ваше задание, начисляю вам бонусные денежки. Спасибо!